Привет, любители психологии! Есть ли кто-то, с кем вы чувствуете глубокую связь? Возможно, их присутствие приносит вам радость, покой и чувство безопасности. Будь то платонические или романтические отношения, есть определенные здоровые привычки, вы, ваш друг или ваш партнер, можете практиковать это, может помочь укрепить вашу связь и сделать это из очень успешных отношений. Возможно, вы даже уже общаетесь, ваша любовь и признательность друг к другу несколькими способами, даже не осознавая этого. Хотите знать, как улучшить ваши отношения? Или есть или нет ваши отношения здоровы? Вот семь признаков об успешных отношениях. Номер один: Вы и ваш партнер может разрешать конфликты. Что вы делаете, когда не согласны со своим партнером? Драки – это нормальная часть любых успешных отношений. У всех разные точки зрения, и иногда эти перспективы могут конфликтовать друг с другом. Однако, по мнению психологов и эксперт по отношениям Джон Готман, отличительный признак здоровых отношений – это знание того, как восстановиться от этих разногласий. Так что все в порядке, если вы чувствуете разочарование в своем партнере, как будто ты, возможно, никогда не придешь к соглашению с ними о чем-то. Но что важно, так это способ вы двое подходите к этому конфликту. Слушая друг друга, быть открытым для прозрачного разговора, уважая идеи друг друга, вы можете выйти из конфликта сильнее, чем когда-либо, и чувствовать себя еще более связанным друг с другом, чем раньше. Во-вторых, ты знаешь, как идти на компромисс. Есть ли один человек более доминирующий, чем другой в ваших отношениях? Из какого ресторана вы хотите поесть к тому, сколько детей вы хотите иметь вместе? Ваше отношение с кем-то, скорее всего, будет состоять о том, как много решений принимается в паре. Конечно, вы можете последовать примеру своего друга и поешь с ней суши в среду. Но в четверг теперь твоя очередь выбирать. Учимся принимать решения вместе, включает в себя выслушивание мнений друг друга и идти на компромиссы. С учетом сказанного, также важно быть внимательным, если вы чувствуете, что одна сторона вечеринки идет на слишком много компромиссов. Баланс – это главный ключ к успешным отношениям. Номер три. У вас есть безусловная любовь друг к другу. Безусловная любовь описывает тип любви, это не включает в себя то, что если. Например, такие идеи как «я буду любить его только если он будет покупать мне цветы каждый день» или «наши отношения были бы замечательными, только если это произойдет». Это может привести к нестабильным отношениям. Разве вы не чувствовали бы себя более спокойно, если ваш партнер любит вас для всего вашего «я», а не определенные аспекты вас? Мы, люди, ищем не только любви, но также и безопасность. Изображая безусловную любовь друг для друга, создает ощущение стабильности и доверия. Сделать отношения длительными и как можно более полезной. В-четвертых, вы можете доверять друг другу. Вы что-то скрываете от своего партнера? Сохранение главных секретов друг от друга могут перерасти в катастрофы. Это не значит, что вы должны жертвовать случайной неожиданная вечеринка по случаю дня рождения или подарки. Но если ты окажешься часто, скрываете свои эмоции и истинные мысли друг от друга, тогда, может быть, пришло время сесть и проведите глубокий разговор. В конце концов, доверие предполагает честность и прозрачность. Зная, что они не будут лгать тебе и не будут пытаться причинить вам физическую или эмоциональную боль, и что ты не сделаешь того же самого, имеет важное значение для установления отношений, безопасное и счастливое место. Номер пять. Вы добры друг другу. Ничто не делает отношения сильнее, чем лечить друг друга с сочувствием, уважением, добротой, вниманием и признательностью. Если вы обнаружите, что лечите знакомые и незнакомые люди с большим уважением, чем вы ваш партнер, друг, семья или кто-то, с кем вы чувствуете близость, возможно, стоит сделать шаг назад и переоцените, кому вы отдаете предпочтение. Если ваши отношения с кем-то строятся на обесценивающих шутках или беззаботная глупость, это тоже прекрасно до тех пор, пока вы можете показать свою искреннюю признательность для них время от времени. Так что в следующий раз, когда ты их увидишь, постарайтесь осыпать их комплиментами или сделайте жест доброты. Вы можете просто сделать их день лучше. Номер шесть. Вы видите комфорт в ваших отношениях. Вы когда-нибудь испытывали такое желание быть с кем-то, когда вы сталкиваетесь со стрессовой ситуацией? Является ли ваша социальная батарея был опустошен после ночной прогулки или вы чувствовали беспокойство о предстоящем экзамене? Вы можете испытать желание быть с определенным человеком и искать в них утешение. Если это так, это означает, что у вас очень сильная связь с этим человеком и что ваше отношение с ними стало страховочной сеткой. Место, которое ты можешь назвать домом, и заряжайтесь энергией всякий раз, когда чувствуете себя подавленным. В конце концов, успешные отношения обеспечивают комфорт для обеих сторон, даже в самых неприятных ситуациях. И номер семь – ты можешь быть независимым. Есть ли у вас свое собственное время и пространство? Проводя время друг с другом, безусловно, это может улучшить ваши отношения. Также важно уметь провести некоторое время порознь. Наличие друзей, личных дел и хобби делает вас более целостным человеком и лучший партнер. Это понятно, если ты хочешь быть с другим человеком 24 дробь 7. Но, пожалуйста, будьте внимательны об их интересах и душевном состоянии. Психолог Элли Финкель рекомендует ищите хобби и занятия самостоятельно вместо того, чтобы полагаться на вашего партнера или друга для всех ваших экзистенциальных потребностей. В конечном счете, разве это не было бы неплохо, чтобы иметь опыт, чтобы поделиться, когда вы воссоединитесь друг с другом в конце дня? И имели ли вы отношение к какому-либо из этих признаков, о которых мы упоминали? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и поделитесь этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду. И не забудь нажать значок колокольчика уведомления, чтобы получать уведомления всякий раз, когда Немиркин публикует новое видео.